Добрый день. Обзор продукции. Легкий трикотажный джемпер для мальчика. Идет стопроцентный хлопок. Вот у нас. Там стопроцентный хлопок. Идет трикотаж легкий, не сильно плотный. Вот он рельефный. Вот они все наши прострочечки. Качество идет. Куевечки у нас идут. Легкий перламутр, ворот плотный, прорезиненный, прострочка закрытая, нигде ничего не болтается. Вот вышивочка. Вышивка аккуратная, тоже нигде никаких с обратной стороны, нигде никаких ниточек не болтается. Все, ссылка на интернет-магазин будет под катом внизу. Радуйте себя, своих детей. Всего доброго, пока!